Привет, друзья! С вами Эрик. Вы смотрите программу Наука Побеждать. В прошлом видео я искал идеальный сетап для нового режима командный бой. Путем проб и ошибок выяснилось, это 5 восьмерок и 2 единички. Но какая именно техника нужна? Об этом и пойдет речь в ближайших выпусках. Впрочем, сегодня поговорим только об ЛТ, и я начну с танков первого уровня. Многие спрашивают, а зачем они вообще нужны? В первую очередь, они позволяют разведывать местность с минимальным риском. Представьте, что у вас в команде вместо единичек — восьмерки. Один боевой танк едет на разведку, попадает в ловушку — и все. В перестрелке у вас будет на одну пушку меньше, а вот единичку потерять не так уж и страшно, иногда даже полезно. Сейчас очень многие команды брезгуют танками первого уровня и играют в пятером. При этом самые ловкие умудряются даже выигрывать. Правда, длится это, как правило, до тех пор, пока против них не выходит команда таких же сообразительных парней в составе 7 человек. Но не будем забегать вперед. Давайте выясним, какой же ЛТ первого уровня лучше других подходит для командного боя. На самом деле вопрос довольно простой — достаточно взглянуть в основные характеристики. Т1 Каннинген здесь вне конкуренции. У него лучшая скорость среди одноклассников, по обзору он проигрывает только немцу. На американца можно поставить отличную пушку, у которой 15 снарядов в магазине. Это позволит Т-1 разбирать конкурентов вблизи всего за пару секунд. А если не жалко голдовых снарядов, то можно дамажить и восьмерки. Французы, например, хорошо горят, а иногда даже и взрываются. Кроме того, небольшие габариты Т-1 позволяют занимать такие позиции, о которых другие танкисты даже не подозревают. Это может показаться мелочью, но, поверьте, ребята, из таких мелочей и состоит победа. Так что рекомендую взять на заметку. Что ж, лучшую машину первого уровня для режима командный бой я нашел. А теперь на простых примерах посмотрим, как можно ее использовать. Во-первых, это очень хороший пассивный свет. Отправляя основные силы на один фланг, можно поставить Т1 вкус на противоположном краю карты или возле своего круга. Таким образом, вы обезопасите себя от неожиданного захвата базы или нападения с тыла. С помощью одного маленького танчика можно контролировать целый фланг. Благодаря его свету, союзники смогут стрелять по вражеской технике с большого расстояния, не попадая при этом в засвет. Ну а если все пошло не так и основными силами вернуться к базе не успеваете, то можно пожертвовать светляком. Главное в такой ситуации — сохранять хладнокровие. Не нужно сбивать захват в самом начале. Ждите до последнего, а потом стреляйте в самого картонного. Это подарит вашей команде дополнительные секунды. Во-вторых, единичку можно использовать в качестве снаряда приемника для наглядности покажу один бой. Мы засветили вражеские танки и знаем, где они находятся. Сразу понятно, эти парни вперед не поедут. Им, похоже, интересно просто постоять 10 минут. Нам стоять неинтересно. Но как вскрыть такой дев? Они находятся в удобных позициях и ждут нас. А мы ведь не киберспортсмены, ни сыгранности, ни скилла у нас особо нет. Зато есть сноровка. Пускаем вперед брелки. Да, в такой ситуации единички вряд ли подамажат, но они вынуждают разрядиться вражескую восьмерку и не одну. В это время другие наши танки выходят на противников, имея преимущество в выстрел. В такой момент очень важно стрелять по одной цели: хороший фокус и победа в кармане. Согласитесь, выиграть было бы гораздо сложнее, не будь у вас снаряда приемников. В-третьих, если вы любите играть от нападения, то два танка первого уровня могут стать незаменимым и весьма коварным орудием. Ударной группой подбираемся поближе к противникам и стоим, не получая лишний дамаг. Два Т первых в это время отправляем на базу. Захват пошел. Сопернику хочешь не хочешь, а надо ехать сбивать его. Как только вражеские танки разделены, мы рашим. И дело в шляпе. В плане оборудования для Т-1 советую не придумывать велосипед. За вас его давно уже придумали. Берите вентиль, маскировку и рога. Кроме того, очень важно, чтобы у командира танка была прокачена лампочка. Почему — Разберем на конкретном примере. Очередной командный бой. Я на Т-1 подсвечиваю фланг. Остальная команда стоит в позиционке на другом. Соперники тоже там. И вдруг у меня загорается лампочка. Говорю об этом командиру. Хоть я никого и не подсветил, понятно, что на моем фланге есть как минимум один вражеский танк. У противников единичек нет, значит, на другом фланге у нас плюс в один ствол восьмого уровня. Наши идут враж, а остальное уже дело техники. Фактически исход этого боя решили две вещи — наличие у нас танков первого уровня и лампочка у командира этого танка. Конечно, не у каждого найдется прокачанный экипаж для Т1. Но посадите хоть какой-нибудь. Главное, возьмите. Это лучше, чем играть в пятером. Вот увидите, побед станет больше, а там экипаж прокачаете. Кстати, кроме лампочки, рекомендую взять боевое братство и маскировку. А чтобы ваш светляк был еще опаснее, ему не помешают перки, увеличивающие обзор. Но это уже личное дело каждого. О танках первого уровня у меня все. Теперь о восьмерках ведь среди них тоже есть ЛТ. Здесь выбор невелик — это WZ-132 и АМХ-1390. Китаец не уступает французу в динамике, но у него меньше очков прочности, и в целом он не так универсален. Кроме того, в дуэли с 90-м у 132-го практически нет шансов. Француз легко разбирает его с одного барабана. Для меня выбор очевиден 1390 — 1390 однозначно лучше. Многие скажут, что это не повод брать французский ЛТ в состав команды 742. И лучше, мол, взять 5 тяжей. Есть своя логика, но пока что в режиме «Командный бой» приходится выбирать технику, еще не зная, на какой карте придется воевать. Большинство карт — открытого или смешанного типа. На них мобильность девяностика, его обзор, способность быстро влить в соперника урон и также быстро убежать дадут вашей команде преимущество уже в самом начале боя. На городских картах с его помощью можно засветить разъезд вражеской техники, а когда понадобится, зайти с тыла и нанести урона не меньше, чем тот же ТТ. Очень важно, играя на этом французе, сохранять тонкий баланс. С одной стороны нужно светить, а с другой — не получать при этом урон. Скажу прямо, не каждый это сможет. Поэтому на месте командира лучше сажать на этот танк самых проверенных бойцов. Так что смотрите сами. А что же другие ЛТ? Да, есть отличные танки — Т71, Чафи и не только. О них тоже есть что рассказать, но я не буду. В режиме «Командный бой» такую технику использовать не стоит. Вы лишите свою команду одного из танков восьмого уровня со всеми вытекающими. Грамотный противник легко этим воспользуется. И напоследок подведем итог. Чтобы побеждать, обязательно берите и активно используйте танки первого уровня. Работая пассивным светом в кустах, сохраняйте хладнокровие. Не стреляйте до тех пор, пока это действительно не понадобится. Постоянно анализируйте ситуацию на миникарте. Если враг разделил силы, атакуйте. Используйте в своем сетапе АМХ 1390. В руках умелого командира этот танк играет одну из ключевых ролей. Вот, пожалуй, все, чем я хотел сегодня поделиться с вами. В следующий раз поговорим о тяжах. Подписывайтесь на наш новый канал. Всем пока.